Приветствую вас, уважаемые представители знака Зодиака Стрелец! Сейчас мы будем с вами смотреть, что будет происходить в вашей жизни в период с 15 декабря по 7 января. Именно в это время Венера будет двигаться по вашему родному знаку Зодиака. Здесь она себя проявит очень ярко, очень воодушевленно, грациозно, возвышенно, идеалистично. Ну, Можно сказать, что вы по максимуму будете ощущать себя в этих качествах в полной мере в течение данного периода. Ну, а учитывая, что эта Венера даёт не только что-то возвышенное, но и иллюзорное, то мы обратим внимание на что и в какие периоды нужно будет обратить особое внимание и быть осторожными. Ну, а прежде чем продолжить Прогноз. Мне бы хотелось поблагодарить за ваши лайки, комментарии, за вашу поддержку. Надеюсь, что в дальнейшем мы с вами будем дружить. Так, ну, приступаем. Чем вы входите в этот период? Ну, смотрите, Венера образует вот зеленый прекрасный аспект к двум благоприятным планетам, которые говорят, что 14-15 числа э вы можете ощущать прилив сил, бодрости, получать какие-то подарки. Но учитывая, что многие из вас еще продолжают отмечать дни рождения, то это естественно. Происходят очень интересные поездки, знакомства, передвижения, заключение интересных договоренностей. То этот, этих пару дней будут очень-очень замечательными. Единственный минус, обратив внимание, что... Меркурий все-таки будет немножечко еще квадратить Нептун, который находится в вашем сфере дома семьи, то, наверное, можно говорить о том, что какая-то ситуация у вас дома семьи, она еще может немножко держать вас в напряжении или ну, не до конца что-то быть для вас, быть для вас ясным, явным и прозрачным. Еще, кстати, это может быть ситуация, когда вы захотите. Ну, знаете, что-то вы идеализируете того, что касается сферы вашего дома, недвижимости. То есть еще не время принимать каких-либо решений. Например, если вы планируете какой-то дорогостоящий ремонт или покупку, то пока еще стоит немножечко подождать, иначе можете не справиться, не справиться сугубо, исходя из материальных ресурсов. Помогать вам будет благоприятный аспект Меркурия к, к Марсу как раз 14-15, не сделать никаких неправильных шагов. И зато решения, касающиеся, касающиеся вашей работы, они будут совершенно верны и правильные. 16-18 числа вы ощутите... Того, вы ощутите, что что-то у вас заканчивается. Даже не, ш... не 17 а, наверное, 16 все-таки числа. Когда Юпитер станет Сатурном в последнем градусе Козерога для вас, это сфера финансов. Многие из вас ощутят, что что-то, касающееся вашей сферы финансов, уже подошло к концу. Ну, может быть, кто-то закончит работу по договору может быть кто-то получит ту сумму денег, на которую вы рассчитывали или которую вам задолжали но знаете, есть какой-то конец чего-то одного и начало чего-то другого начало чего-то другого наступит период с 17 по 19 декабря когда эти две планетки Юпитер и Сатурн перейдут из вашего дома денег, освободят его вы знаете, Юпитер, он с одной стороны расширяет сферу денег, ну, любую сферу, а Сатурн, наоборот, сужает. И у вас здесь, знаете, как-то так 50 на 50 получалось взаимодействие. Но они наконец-то выходят, ее освобождают и переходят в следующий дом, связанный с контактами, с короткими поездками, с обучением, с короткими какими-то передвижениями, договорами, ну, знаете, здесь даже больше касается, наверное, обучения не глобально в ВУЗ, а, наверное, вот повышения квалификации. Это что-то коротенькое. Также это транспортные средства. То есть у вас наконец-то появится шанс осуществить в данных областях что-то, о чем вы давно мечтали, но не доходили руки или не было возможностей. 20-21 будет работать секстиль от Венеры к юпитеру Сатурном, что может принести к вам некие интересные доходы и какие-то приятные поступления. Кстати, в эти, в эти дни очень хорошо куда-то поехать, ну, например, договариваться о собеседовании, может быть, начать повышать свою квалификацию, ну, то есть в любом случае расширять свои возможности, партнерство, э, начинать... Э, Начинать какую-либо деятельность, которая связана с вашим личным развитием и ростом. 22-23 Плутон образует квадрат к Марсу, который находится в вашем доме детей. Также отвечает за ваших любимых. Поэтому обратите внимание ну, либо на здоровье их, либо на... Постарайтесь избежать каких-либо возможных столкновений и конфликтов вообще. Ни к чему хорошему они не приведут. Также нужно сказать, что с 21 числа Меркурий перешел знак Зодиака Козерога. То есть это ваша сфера денег, финансов. То есть можно сказать, что вы более прагматично будете подходить на нам периоде к решению финансовых вопросов. Практично, рационально будете их использовать. Обратите внимание, 24-25 декабря Меркурий вам поможет решить какие-то очень сложные вопросы, касающиеся вашего трудоустройства, либо отношений со служивцами. С 20, 27 по 30 будет работать аспект квадрат Венера-Нептун, касающийся... Вы знаете, как-то ваши личные иллюзии относительно ситуации у вас дома в семье. Единственное, в чем он может работать положительно, это для тех, кто занят какой-либо творческой деятельностью. В этот период рекомендуется с осторожностью тратить крупные суммы денег стараться как-то держать себе в руках хотя накануне Нового года это сделать достаточно сложно но зато с другой стороны он вам дает очень большое знаете, такое состояние дух, одухотворения радости счастья желание ну, побаловать себя также 30 декабря произойдет полнолуние в знаке Рак для вас это дом связанный с, с деньгами Партнеров чужими ресурсами. Ну, смотрите, здесь может быть два варианта. Или может, могут быть какие-либо накануне, там, 29 уже можете почувствовать очень сильные переживания, страхи, непонятные из-за чего с чем связаны. Либо же, возможны, серьезные финансовые траты у ваших партнеров. Постарайтесь с ними не поссориться по этому поводу. 31 декабря по 5 января Меркурий будет образовывать благоприятный аспект в Нептуну, что придаст вам мудрости, мудрости ума и возможности не конфликтоваться со своими близкими, родными. Наоборот, он придаст вам как-то больше и фантазии, и желания что-то придумать, и как-то разнообразить семейные праздники. 5 января для большинства из нас все-таки это будут еще выходные дни, но если вдруг кому-то придется поработать, то 5-6 число достаточно благоприятно для коллективной работы. 7 числа Марс переходит в знак зодиака Телец, для вас Телец является зоной работы, здесь он будет постепенно образовывать напряженные аспекты, но... Об их воздействии мы поговорим уже в следующей консультации. Извините, не консультации, а прогнозе. Если говорить о том о вашем общем самочувствии, с каким настроением вы вообще будете находиться в данном периоде, то у вас будет ощущение, что вы на верном пути, вы имеете уже какую-то определенную базу, что-то вы уже наработали, вам будет достаточно легко, вы уверены будете в своих силах и своих возможностях, многие из вас также захотят что-то поменять в своей жизни касаемо ваших каких-то главных целей, может быть кто-то захочет поменять свою работу перейти на другую должность, но будьте очень осторожны, я назвала периоды, когда вы можете попасть в определенные иллюзии и самообмана и в эти периоды лучше ничего не менять я бы даже сказала, что для большинства из вас сейчас лучше ничего не менять, у вас достаточно крепкое и стабильное положение если вдруг вы Решите все-таки поменять ну, свое насиженное место на другое. Не исключены разочарования на новом рабочем месте. Или же возможно, ситуации, когда люди, которые вам что-то пообещали, не выполнят своих обещаний. По ситуации, которая будет складываться уже на 7 января, видно, что вы вступите в период, который уже после 7 января, когда вам придется побороться за то место, на котором вы находитесь. Поэтому ну, подыскивать вы что-то можете, но пока не спешите до окончания праздников что-либо менять. Очень важное предупреждение в сфере финансов. Постарайтесь относиться к ним ага. очень э, осторожно, очень бережно и экономно. У вас вообще как-то вот в этом периоде будет очень высокий э, риск, знаете, повернуть не туда. И таким образом угодить в ловушку. Поэтому остерегайтесь необдуманных решений, любых быстрых, скорых решений. Не спешите пока. Пусть все идет своим чередом. Для тех, кто ну, сейчас о любви, о взаимоотношениях. Для тех, кто находится в паре. У вас дома дружба, у вас есть какие-то совместные планы. Возможно, совместные поездки на недалекие расстояния, или кто-то к вам приезжает очень близкое, такое приятное, дружеское общение, взаимопомощь, вза взаимные чувства, взаимная любовь, в общем-то, у вас все прекрасно, если вдруг где-то у кого-то были ссоры, обязательно будет примирение, для тех, кто хочет встретить свою половинку, наиболее благоприятная ситуация служит для тех, у кого взаимодействие основано ну, как-то на рабочих моментах. Ну, например, где-то познакомились по работе или, может быть, как-то связаны с сферами деятельности. Вот у вас как-то идет знаете, больше интерес, то есть знакомство на основе общих интересов. Благоприятный период для тех, кто обучается, то есть получает какое-то образование, для работы удаленно, ну и для тех, кто проведет праздники в окружении в дружеском окружении, то вам будет, наверное, лучше всего. Все будет очень легко, очень весело, в теплой дружественной атмосфере и здорово наполнит вас новыми энергиями для следующего периода. Совет от Оракула. Сейчас у вас один из наихудших периодов. Это не тот период, когда стоило бы приниматься за что-либо. Затаитесь и ждите. Мысли ваши недостаточно ясны. Некто из вашего окружения, занимающий высокое положение, протянет вам руку помощи. Прислушайтесь к совету этого человека. Вера собственной силой силы у вас сейчас очень слабая. Но не принимайте события слишком трагично, ведь и этот негативный период пройдет, и обстоятельства ваши улучшатся. Удачи вам!